Казанские фармакологи наложили сотрудничество с Арабскими Эмиратами. Какое будет партнерство с учеными из Востока, покажет время. Это программа КФУ. Вчера, сегодня, завтра мы в прямом эфире. И у нас сегодня в гостях представители Института фундаментальной медицины и биологии. Одного из самых старейших, одновременно молодых научных подразделений Казанского университета. У нас в студии директор Института Андрей Павлович Киасов. Это, да. а, профессор кафедры генетики Альберт Анатольевич Резванов и а, научный руководитель лаборатории био технологии Равиль Фаридович Фахрулин. Добрый день. Доктор наук. Прекрасно. Мне прям очень приятно с вами сегодня беседовать. Андрей Павлович, первый вопрос к вам. К а кого это вот руководить а, институтом, у которого, скажем так, двойная дата, можно сказать, мне кажется, вот одна дата основания, а вторая дата перерождения. Я бы не говорил про перерождение. Вообще, как руководить? Руководить приятно. Вот, потому что народ очень хороший, очень талантливый. И молодежь, и все сотрудники, кто работают. Поэтому работать несложно. Вот. А когда вы говорите про две даты, это, наверное, просто вы имеете в виду медицину? Да. Ну, в 1804 -м -м году, год. ноябрь, Александр Первый подписал указ о создании императорского университета. Ноябрь. Соответственно, декабрь прошел... А вот с 1805 года начали приезжать первые профессора. И в числе первых так сказать, начал приехал Каменский профессор, и началось преподавание медицины. Соответственно, уже с 1805 началось преподавание медицины. В 1815 году были выпущены первые медики. Вот. А почему еще 2014 год звучит? Он звучит в датах по одной простой причине, что... В это время произошли первые выборы ректора, поскольку до этого университетом руководил директор гимназии Яковкин, а потом произошли первые выборы университета. Кстати, им стал медик Браун, заведующий коэктор анатомии, физиологии и судебных врачебных наук. И когда выбрали ректора, то тогда создали факультеты. То есть его, до этого существовало медицинское отделение, потом стал медицинский факультет. И до 1930 года он существовал. Точно так же, так сказать, как бы параллельно развивалась и биология. Потому что, причем они были неразрывны. Если мы говорим про историю университета и говорим про Карла Фукса, то он точно такой же и биолог, и точно такой же и медик. Вот. А в 30 году, когда медицинский факультет отделился, в университете осталась только биология. И, наконец, вот уже когда стал федеральный университет, ученый совет принял решение, наверное, мудрое решение, поскольку происходит биологизация медицины. То есть, вообще, медицина — это часть биологии. Вот и 2012 был созд... год, это год образования института. 21 мая Ян приступил к работе. И с этого момента... Прям... Число, а, время помните? Время нет, ну я не помню. Вот. А, у меня вопрос такой: смотрите, наверняка тогда были вопросы скептического характера, зачем Татарстану еще один институт, который будет выпускать медиков? Наверняка с, с такими вопросами сталкивались. Да, я не знаю, я не слышал, но если говорить зачем еще медиков, ну, во-первых, просто медиков даже, так сказать, их и так не хватает. В первичном звене это раз. Второй задача стоит несколько шире. Задача стоит э, в том, чтобы пересмотреть. Мы пересмотрели уже очень многие образовательные программы. Вот. И для биологов, и для медиков. И в этой ситуации, ну, просто назрела необходимость. Вы знаете, сейчас все проходят всю эту реформу. Та же самая Япония, в которой также шестилетнее образование меди... в медиц... на медицинских факультетах было. И они тоже реформируются. Германия, откуда мы принесли это, все реформируется. Ну, и, наконец, биология, так сказать. Даже вот я все время люблю повторять. Что даже изучая комара, все это можно связать с биомедициной. А вот Равиль Фаретович, он расскажет, как он изучает там маленьких-маленьких червячков, и тоже это все выход будет на медицину. Поэтому нет... Нельзя разделять, человек – это биологическое существо. И, соответственно, сказать, здоровье человека и болезни человека – это э, то, что происходит нехорошего, например, если это болезнь внутри биологического существа. Поэтому без знания биологии, особенно новых достижений молекулярной биологии, медицина просто не, ну, как бы она невозможна. Поэтому я думаю, что вот они, два молодых доктора наук, сидят... Сейчас, правда, скажут мы не очень молодые уже. Только я. Только ты, да. Но они биологи по образованию, но это нисколько не мешает им заниматься проблемами, вот именно проблемами биомедицины. Биомедицина. То есть и биологии, и медицины на стыке. Я напомню, что мы в прямом эфире. Звоните, задавайте свои вопросы. Мы их принимаем по номеру телефона 233-7532. Ну и, конечно же, доступны и по скайпу наш ник универсмотри.ру. Не, уп не упустите задать вопросы своим а, научным сотрудникам университета, от которых ну, мои коллеги, журналисты, наверняка зачастую ждут информации, новостей из ряда научных открытий, научной сенсации. Я сейчас предлагаю посмотреть сюжет об одном из направлений, который ведет, ведется непосредственно в институте, непосредственно о вашем направлении, Равит Фаридович. Мы возвращаемся в студию буквально в меньше, чем через три минуты. Смотрим сюжет. Это я беру каркас, я его помещаю в планшет, заливаю питательной средой и в последующем я буду их засывать клетками, но ну, не сегодня, не сейчас. Этот каркас – не что иное, как основа для будущих тканей. Правда, ученые все же не спешат говорить о сенсациях и способности выращивать ткани. Но в руках у научного сотрудника Катерины Науменко каркас, который действительно может помочь в восстановлении. Ученые далеко не загадывают. Но применение этому полимеру с наночастицами огромное. От восстановления переломов кости до человеческих органов после операции. Можно использовать в качестве кожного трансплантата или для... Заполнение постоперационных полостей, когда после удаления какого, части какого-то органа или большого участка какого-то остается полость, которая обычно ну, чем-то заполняется. Как раз-таки для заполнения эта губчатая основа очень хорошо подходит. Кроме тканевой инженерии, здесь ученые занимаются поиском новых методов оценки токсичности наноматериалов. Вот они. В качестве эксперимента наночастицы внедрили в кишечник микроскопического червяка. Наша работа заключается в том, чтобы научиться контролируемо доставлять наночастицы и нанотрубки в организм червяков и затем изучить возможные токсические эффекты этих материалов. При этом результаты казанских исследователей могут быть полезны не только для тех, кто использует наноматериалы. А сейчас это модное слово «нано» все чаще звучит в производстве. Именно во время одного из экспериментов с природными нанотрубками Галуазита ученые определили, что некоторые клетки человека лучше их поглощают. Не исключено, что данное свойство клеток можно будет применять как новое средство доставки лекарств. Возможно, мы сможем э, использовать это свойство для так называемой дифференцированной доставки, то есть когда эти и другие клетки получают одинаковую концентрацию э, вещества, но в силу своих э, биологических особенностей один из типов клеток с большей, скажем так, охотой, с большим аппетитом поглощает э, эти нанотропки И, собственно, вот э, одна из работ была сделана в этом направлении. Хотя изначально, когда мы только начинали это делать, никто такой задачи не ставил. Мы снова в студии, это программа КФУ «Вчера, сегодня, завтра». Раиль Фаридович, ну, предлагаю с вами поговорить, раз уже заговорили о вашем научном проекте. У меня довольно-таки приземленно-жизненный вопрос. А, вообще, насколько, как скоро можно будет внедрить а, ваши разработки вот, не знаю, в действующую медицину, как так называем, в, не знаю, в клинике, в больнице, насколько скоро это реализуемо? Мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что работы, работы, такого, работы в этом направлении они не всегда приводят к тому, что разрабатываемые методы находят свое место в больнице, скажем так. В а практике. ставится такая цель вообще? Да, конечно, такая цель ставится, но мы стараемся всегда быть очень осторожными в этой области, потому что когда мы, допустим, касаемся каких-то аспектов лечения заболевания, то есть очень тонкая грань. Вот я приведу такой пример: в 2012 году у нас одна из наших публикаций была достаточно широко освещена в международных научных СМИ, и ко мне непосредственно обратился человек, который болел раком. Я не, не знаю дальнейшую судьбу этого человека. Он тоже был ученым, жил где-то, если не ошибаюсь, в Аргентине. И вот он предлагал тот метод, который мы разрабатывали, каким-то образом опробовать на нем самом. Потому что вот, ну, вот он подумал, что, возможно, это как-то ему поможет. Мы, к сожалению, ничего такого сделать не можем. Мы, вот непосредственно наша лаборатория, мы не врачи. Мы биологи, мы занимаемся какими-то фундаментальными, скажем так, биологическими вопросами, а востребованность этих методов, их применимость на практике, это уже э, дело врачей, людей, которые могут лечить человека. И поэтому мы всегда достаточно э, скептически из с долей самокритики относимся к тому, что мы делаем. Мы не можем э, обещать каких-то сиюминутных результатов. Сенсации. Да, это то, что касается, вот, допустим, таких направлений, как тканевая инженерия, как э, доставка лекарств. Если же говорить о более приземленных вещах, которые имеют не такое прямое отношение к медицине, как, например, оценка токсичности материалов, то результаты этих исследований ну, непосредственно уже сейчас могут быть использованы, потому что фактически мы просто отвечаем на вопрос, а токсичны данные материалы или нетоксичны. Приводят они к каким-то изменениям или не приводят. И, в принципе, имея эту информацию, уже можно делать вывод о применение тех или иных материалов на практике. То есть это уже ближе к практике, скажем так. Ну вот Равиль, я тогда добавлю, Равиль э, в этой ситуации, то, что говорил, он говорил как типичный биолог. И для чего как раз и создавался институт наш, который существует три года? Потому что реально сейчас во всем мире и он бы не получил никогда грантов своих, которые он имеет, если бы он не указывал, что там есть «translation research». То есть, как бы то, что он получает, может быть перенесено непосредственно в клинику. И поэтому он просто осторожен, чтобы его потом за язык не поймали. И не сказали, ты же в телевизоре сказал нам это. Вот вы... не да, конечно. А то, чем мы занимаемся, то есть, чего не хватает? Не хватает трансляторов. То есть, врачей или биологов, уже знакомых с медициной, или врачей, глубоко знакомых с биологией, которые бы могли переносить фундаментальные разработки непосредственно в клинику. Потому что вот этот вот разрыв трансляционный, он существует, его необходимо избежать. Но еще один момент, важный он указал, так сказать, что существуют трансляции, когда наоборот есть запросы практики. И вот по этим запросам практики они уже фундаментальщики, так сказать, они отвечают и разрабатывают метод тестирования безопасности, все что угодно. То есть Поэтому... нет так называемого связующего звена, я так понимаю. Да. Или его не хватает? Там вообще там очень много сейчас чего не хватает. Не хватает первый провал трансляционный между фундаментальными и клиническими исследованиями, когда начинается прям первая фаза клинических исследований после того, как клинические исследования прошли. Вот, дальше необходимо оценить экономическую целесообразность, а прием, приемлемость данной технологии, на, например, на территории России там, или в определенном субъекте Российской Федерации. То есть, как, как эта технология может законно быть применена? Тут, то есть, там уже даже не только врачи подключаются, но должны подключаться и экономисты, да, да. и, и вот, все. А, Роман Федорович, ну, я так думаю, что все-таки так иначе вы попали в тренд. То есть насколько вообще актуально, насколько э, интересно сейчас изучать вот область бионанотехнологии? Это очень э, перспективное направление. Э, дело в том, что э, применение ряда материалов, которые называют наноматериалами, э, это позволяет э, получить такие результаты, которые сложно или невозможно получить без их использования, скажем так. Э, нельзя говорить, что это возникло совсем недавно, то есть на самом деле такого рода вещи использовались уже достаточно давно, но относительно недавно их стали применять целенаправленно, то есть э, не делать какие-то работы, которые направлены на селективный поиск таких материалов и их применение в области биомедицины. Ну, а, зачем это надо? Ну, опять же приведу простейший пример доставка лекарств, когда используются разного рода контейнеры, их называют наноконтейнерами. Они могут быть то есть реально маленькие размеры позволяют да. проникнуть туда, куда они могут Но большие, так сказать. Плюс эти, да. Плюс mm -hmm. ко всему еще мы можем э, каким-то образом направить их, то есть например, использовать магнитное поле, чтобы сконцентрировать эти контейнеры в каком-то месте. Можем использовать какие-то наноразмерные метки, которые позволят увидеть вот в мышке или в человеке э, тот участок или тот орган, в котором сконцентрированы наши контейнеры. Можем... плюс эта доступность быстро проникает куда другое не проникает. Второе, это получается... А адресность доставки. Да, и угу. третий момент: можно регулировать выход, интенсивность выхода лекарства. То есть, когда лекарство выходит не все сразу, а необходимыми маленькими порциями и под воздействием какого-нибудь э, стимула. Ну, самый простой пример. Повышается температура в каком-то участке, и при повышении температуры эти капсулы начинают высвобождать лекарства, которые в них находятся. Без повышения температуры высвобождение не происходит. То есть, по сути, вы контролируете лекарство, его действие? Мы стараемся. Он пытается разработать как раз все эти технологии. Вот эти вот три полезных свойства, про которые он перечислил, совместить и сделать уникальное что-то. Так называемые умные контейнеры. Да. Да. А, Андрей Павлович, ну, вопрос, который продолжение, естественно, частично вы уже начали говорить о том, что вот биология и медицина, это они неразрывно связаны. В этом, собственно, и ну, уникальность института в определенном смысле. В определенном смысле, да. У нас есть как бы ограничения, связанные вроде бы с законами, вот, но в то же самое время есть и степени свободы, поскольку мы федеральный университет, и поэтому наши образовательные программы и в области биологии, и в области медицины, они не являются стандартными, как, например, во многих других университетах, то есть во всех учебных заведениях. Они уникальны, и мы поставили перед собой задачу. То есть обе группы специалистов у нас должны быть другими, новыми, то есть уникальными и востребованными обществом. – У меня такой тогда вопрос, чисто обывательски, а как же тогда вот медики, подготовка медиков, медиков, которые должны уже завтра спасать людей, беречь их здоровье, Я их подготовка понял. наверняка тоже ведется? – Они все это могут и будут уметь. А проблема же заключается в другом. знаете, иметь диплом врача – это еще не значит быть врачом. Вот. И говорить, что образование через всю жизнь, ты через 20 лет станешь хорошим врачом, но извините, сколько ты тогда жизни угробишь за эти 20 лет. Соответственно, наша задача в, на выпуске, чтобы он четко понимал, понимаете, он не заучил, чтобы таблетки, те же самые, вот, которые сейчас разрабатываются, и как это, а он понимал механизмы действия, он понимал, куда это встраивается. Во-вторых, основная задача, например, как бы это не навреди у врача. А сейчас с огромным количеством лекарственных препаратов. Вы знаете, что в принципе в Соединенных Штатах за год умирает от неправильно назначенных, от Соединенных Штатов, где контроль очень мощный, от неправильно назначаемых лекарственных препаратов 80 тысяч человек в год. Это маленький город на территории Республики Татарстан. Например, Бугульма, тетюш или еще кто-то, или Чистополь. То есть за год только из-за лекарств. Поэтому очень много проблем, которые должны решаться уже очень быстро и решаться в, об... в рамках образовательного поля, но с участием так сказать, научных разработок, которые ведутся. Я сейчас тогда предлагаю посмотреть э, сюжет о симуляционном центре, о центре, э, на мой взгляд, одном из тех площадок, где, можно сказать, набивается рука. В определенном смысле. Нет, вы правы, потому что сейчас и законом определено. То есть, вот когда я был студентом, мы учились на пациентах. Это нехорошо. Вот я помню, когда я делал первую инъекцию, ладно, не пациенту, а я делал внутримышечную Другу. инъекцию. Да. Вот, я знал, что что-то надо медленно, а что-то быстро. И вот я медленно в мышцу вводил иглу, а быстро раствор. Вот, а все надо было делать наоборот. Сейчас же наш студент, любой наш студент, пока он не сдаст эти практические навыки на а о симуляторах на манекенах он к пациенту, пациенту не подходит? Нет, нет. Ну тогда предлагаю посмотреть сюжет. Встречаемся в студии буквально через несколько минут. Институт фундаментальной медицины сейчас становится одним из самых посещаемых подразделений Казанского федерального университета. А симуляционный центр стал визитной карточкой института. Кампус не раз осматривала высшее руководство Татарстана. И, конечно же, отметила манекены от научного центра «Эйдос». Они вот состыковались, и это специалисты поработать их. У нас будет несколько центров, важных. и вот они вышли вот на все эту нишу. Министр здравоохранения России не только протестировала симуляторы, но и в целом оценила центр Министерство здравоохранения в течение последних двух лет внимательно следит за работой этого центра. И мы видим просто фантастическое его развитие. То, что мы увидели сегодня, сделает честь любому крупнейшему университетскому центру. Любому. В том числе и зарубежные гости во время визита в университет Успели удивиться возможностям этого кампуса. Во-первых, конечно, я очень впечатлен достижениями университета. Все можно изучить на симуляторах. Благодаря новым программам студентам очень легко учиться. Они могут исправлять свои ошибки. И это действительно впечатляет. Симуляционный центр открыт в Казанском университете в мае 2014 года. Пока это один из крупнейших подобных центров в России. Здесь студенты на специальных запрограммированных манекенах отрабатывают различные ситуации из рабочей жизни врачей. Этот тип обучения э, дает огромное преимущество молодым врачам перед тем, как начать оперировать самостоятельно. Поскольку множество операций, которые они будут делать в перспективе, здесь они могут произвести в спокойном состоянии, без э, нервотрепки, без экстренных ситуаций. Весь симуляционный центр – это виртуальная больница из симуляторов и манекенов. При этом все как положено, с разными отделениями, от палаты покоя до операционной. Здесь возможно довести до совершенства все действия по спасению человека и не только. Манекены могут имитировать даже роды. Давай. О, есть. Есть? Да. Я прям на роботах можно проводить пальпацию, брать кровь на анализы и делать уколы. Материалы, которые используются, это полная имитация человеческой кожи. Неудивительно, что их хочется потрогать и самому убедиться, насколько они на самом деле реальны. Это центр, где нашли свое воплощение знаний инженеров, поэтому манекены максимально приближены к человеческому организму. Позволяет он у нас показывать различные реакции жизнедеятельности деятельности робота, человек, точнее, их имитировать. Мы можем задавать определенные сценарии, например, анферотический шок, полот и в одной клетке, по как, ну, совершенно разные пневматуры, пневматуры и так далее. Благодаря симуляционному центру и другим новым подходам Институт фундаментальной медицины и биологии превращается в центр, где становится возможным обучение специалистов нового уровня. В дальнейшем именно они должны решать проблемы медицинской отрасли. Университет может готовить не только врачей. Это очень важная вещь, которую нужно понимать, потому что медицинская отрасль или здравоохранение – это не только врачи. Кроме того, мы с вами понимаем, что все технологии сегодня медицинские в Россию, или большинство мы завозим из-за рубежа. Почему? Потому что у нас нет медицинских физиков, у нас нет специалистов, которые занимаются медицинским приборостроением. У нас неправильно идет подготовка в области медицинской фармацевтики, потому что медицинские вузы готовят провизоров, но не готовят людей, которые изобретают лекарства, знают, как оценить без безопасность, эффективность, понимают стратегию развития фармацевтики в мире и так далее. Поэтому нам кажется, что пора э, озвучить стратегию реализации программ высшего медицинского образования не в интересах просто подготовки врача, а в интересах отрасли и в интересах наших пациентов. И тогда мы должны все поставить с головы на ноги. Мы снова в студии. Это программа КФУ вчера, сегодня, завтра. Мы в прямом эфире и принимаем ваши вопросы по телефону 233 7532 Ну и, конечно же, доступно по скайпу наш ник universmatri.ru. Андрей вот, Павлович, на, продолжая на ваш вопрос ответ Людмила Михайловна министра, замминистра она еще очень правильно так сказать еще ответила и сказала, почему создавали три года назад и почему именно здесь. Потому что классический университет федеральный, вот он как раз может решить очень многие проблемы именно для медицинской области. Проблемы отрасли. в комплексе. Конечно, конечно. А насчет центра, ну там даже скромно вы сказали, что один из крупнейших в России. То есть Но он крупнейший. Он крупнейший, во-первых, раз, и а во-вторых, он уникальнейший это два. Потому что нет ни одного центра в мире, даже, где бы одновременно, так сказать, проходило обучение симуляционное студентов и врачей, и где бы разрабатывались новые симуляторы. И более того, следующим шагом, который будет сделан, это уже с нашими партнерами с японскими, с университетом Джунтенда и с Рекеном, вот, это разработка персонализированных симуляторов. А мы делать сейчас будем так, что компьютерная томограмма сняли срезы э, пациента, быстро делается 3D-модель, и конкретно хирург до того, как пошел в операционную, он сначала отработает всю операцию конкретного пациента на симуляторе, а потом mm -hmm. только пойдет. Вот это уже вот это вообще никто не делает. То есть, по сути, можно будет на симуляторе отработать операцию Конкретного человека, человека конкретного. То есть, там тоже конкретные люди. Конкретные проблемы. Да, да. Там, как, ну, понимаете, где-то сосуд не так отходит, где-то нерв не так, где-то лишняя спайка появилась. Когда он отрабатывает вот на этих случаях, которые есть уже, ну, это как вот тестовый, вот школьник отрабатывает mm -hmm. тесты, вот любой тест, та -та -та -та -та -та, где он, он уже примерно запомнил. А вдруг что-то новое появилось, вопрос по-другому сформулирован, и он уже не знает, как на него ответить. А у человека внутри то же самое. Что-то немножко... Вот есть ситус висторум инверсум. Это когда переворот органов справа-налево. Американцы проводили лет 20 назад, как хирурги, столкнувшись с этой ситуацией, ведут себя. 80% правильно определили, что есть, например, там аппендикс слева вместо права. 10%, так сказать, сначала ничего не определили. Вот. Но потом определили и отрезали то, что надо. 5% отрезали вообще то, что не надо, а 5% просто зашили, потому что, так сказать, не понимали, что делать. Ну, это вопрос о медицинской ошибке, собственно. Это и ошибка, но это, так сказать, и готовность. Это готовность. А здесь реально сначала все отрабатывается, и уже когда идет на операцию, он уже знает, что ага, здесь две спайки, ага, здесь нерв идет, вот криво, так сказать. А здесь я могу резануть, так сказать, и будет кровотечение. Вот. Это ну, красиво все в картинках, а реально, когда делается реальная операция, вот я недавно разговаривал с моим приятелем, он говорит, ну что там, там говорит, когда кровить начинаешь, быстрее кровь останавливай, что перевяжешь, что не перевяжешь. Мы как раз хотим друг, другого. Ну, так или иначе, симуляционный центр — это такое популярное место посещения абсолютно практически всех гостей университета. И при этом, сколько я просматривал видео, они всегда восхищаются. Ну, неужели действительно у них вызывает это восторг? у зарубежных гостей. Потому что же нет. То есть, ну, смотрите, Япония. Вот мы сейчас с радостью принимаем в симуляционный центр супер новейший аппарат УЗИ от фирмы Ташиба. Он еще в России не поставлялся, но он у нас будет стоять для обучения врачей. И те же самые японцы из университета Джунтэнда, так сказать, они говорят: а давайте сказать, разрабатывать симуляторы вместе и симуляционное обучение, сказать, мы начнем наших сюда присылать, чтобы потом у нас внедрять. То есть, это, это кажется, ну, знаете, где-то там есть один манекен, говорят, там три манекена. И говорят, о, у нас есть симуляционный центр. Вот. То есть, вот такая уникальная машина, где, во-первых, это виртуальная клиника, а во-вторых, еще идет и разработка, такого нигде нет. Вот это наши, поэтому все восхищаются. Ну Звоните вы, тоже узнавайте. И чем... вы можете восхищаться. <с> Я непременно восхищаюсь. Да, да. Я предлагаю восхититься и нашим телезрителям, позвонить, задать свои вопросы. Жарко есть уникальный сейчас, вопрос. Есть уникальная возможность задать вопросы непосредственно руководителю, директора Института фундаментальной медицины и, конечно же, передовым научным сотрудникам. Наш номер телефона 233-75-32, ну и, конечно же, доступно по скайпу universmatri.ru, наш ник. Дозвонитесь и задавайте свои вопросы. Об институте не перестают говорить, в том числе, потому что самая одна из последних актуальнейших новостей о том, что КФУ и РКБ-2 соединяются, точнее. Вообще, Андрей Павлович, расскажет. Произошел никак, скоро будет бракосочетание и создание единой семьи. Кстати, в тему. Почему, собственно, было принято это решение? Как шло обсуждение? Долго ли оно шло? Решение очень просто. Две задачи. Вот то, что вы пытались у узнать, когда будет внедряться, а как это внедрять вообще можно. Вот. А сейчас, например, у большинства медицинских образовательных организаций и у классических университетов, где ведут подготовку медиков, нет своих клиник. То есть на основе договора просто студенты ходят и говорят, ну хорошо, ходите. Но ну, а самое удивительное другое, что кафедральные сотрудники, а, если они не являются сотрудниками а, этой больницы, а они преподают студентам ну, например, терапии или там, еще какие-то там предметы, понимаете, что они не могут подойти к больным юридически. Он не является сотрудником этой больницы. Он не имеет права. Он может только смотреть. Он не? может только рассказывать, вот так пальцем показывать. А вот это там то, а вот это там то. Потому что юридически он не может в истории болезни ничего записать. И поэтому эта проблема очень большая. Вот сейчас в первом меди Сечиновские они говорят, что они создали там университетские клиники. Они, по крайней мере, узаконили то, что те кафедры клинические, которые находятся на базе больниц каких-то, всех сотрудников этих кафедр берут на работу. Вот. Но эта ситуация тоже, так сказать, она не лучшее решение. Самое лучшее решение, это как так сказать, в большинстве, из чего у нас и начиналось. Вы знаете, где мы сидим с вами, нет? Да. Где? По-моему, это бывшая больница, где лечили. Диван. Это старая клиника. Да. Это старая клиника. Просто это... я не знаю, от чего лечили. Это всего. Это была первая клиника университета, которая потом стала республиканской клинической больницей. И вот РКБ, который на выезде из города, вот это было РКБ. И, а начиналось все с университетской клиники, то есть ее построили и именно здесь студенты Казанского университета императорского и познавали все азы, так сказать, вот врачевания. Здесь же работали и известные. Посмотрите на досках, какая мемориальная, сколько их висит, кто здесь только не работал. То есть это была старая клиника, поэтому то есть, клиника должна принадлежать университету, потому что для того, чтобы преподавать, необходимо иногда госпитализировать больных еще и тематических если со студентами вы проходите, например, пневмонию, но ни одного больного с пневмонией не лежит, как вы ее можете изучать? А группа прошла и ушла. Соответственно, так сказать, у боль... если это просто больница, больница решает свои задачи. Если это клиника университетская, она решает задачи, когда и тематического больного. Второй момент очень важный. Все эти разработки, про которые говорили, мы никогда не сможем сделать трансляцию. И вот эту вот брешь, вот этот пролом, долину смерти ее называют, преодолеть, если у нас не будет своей площадки, своей клиники, где бы мы могли это внедрять. Поэтому наличие клиники – это жизнь необходима для развития. Медицины, биомедицины и вообще, так сказать, и медицинской физики, и биотехнологии, всего того, что связано с медицинской отраслью. Вообще вопрос о соединении КФУ и РКБ, это чисто, насколько я знаю, сейчас больше документально, потому что и до этого велись непосредственно проекты. В РКБ-2, насколько я знаю, у Альберта Анатольевича тоже. Ну, То Сотрудничали-то определенный... мы со всеми клиниками. И, наверное, даже он -то сейчас расскажет, что в большей степени он с РКБ сотрудничал. Вот. Но и РКБ-2, так сказать, как одна из крупнейших тоже. Вот. Тогда я сейчас предлагаю посмотреть сюжет непосредственно о вашем проекте, Альберта Анатольевича, потом вернемся к обсуждениям. Мы получали культуру клеток из костного мозга и из жира животных. У нас ведут, Ведутся проекты у нас и с людьми, и по теме животных. Здесь в специальной пластиковой посуде выращиваются клетки, которые были взяты у мышей. Экспериментальным грызунам пришлось пожертвовать своими жировыми тканями. Клетки выращиваются до определенного количества и могут служить своего рода лекарством. В данном случае тоже мышей. Мы получаем нужное количество клеток, допустим, миллион, два, три, сколько нужно для эксперимента, для лечения, это уже все выяснено опытным путем. Вот. В данный момент эти клетки выращиваются для эксперимента. Аналогичные клетки, но только других животных уже поработали для восстановления костей. Научный сотрудник Елена Закирова стала доктором айболитом для некоторых собак. Эта лаборатория специализируется на заболеваниях опорно-двигательного аппарата. К Елене уже попадаются животные, кости которых пережили многое. Ко мне приходят все животные, которые, в принципе, полечили определенный спектр услуг, ветеринарных клиниках. Им эти услуги, это лечение не помогло. Вот. И поэтому, как последняя инстанция, уже получаюсь я. Вот. Так что там, собственно, выбор остается небольшой, но еще никто не жаловался. Использование клеток для заживления переломов среди ученых обсуждается и исследуется не один день. Биологи Казанского федерального университета не исключение. Однако казанские ученые все же идут своим путем. Сейчас Ксения готовит генно-клеточный препарат, который предназначен для доклинических испытаний при травматических повреждениях спинного мозга. Собственно, в этом, так сказать, и изюминка метода, который разрабатывают биологи КФУ. Они комбинируют методы клеточной и генной терапии. То есть перед тем, как вести клетки, они модифицируются. Например, эти клетки становятся подобием так скажем, биологических заводиков небольших, каждый из которых продуцирует различные факторы роста, факторы роста сосудов и факторы роста костей, потому что и то, и другое необходимо для полноценного заживления переломов. Мы снова в студии. Это программа КФУ «Вчера, сегодня, завтра». Альберт Анатольевич, перед тем, как поговорить о вашем проекте, я предлагаю послушать звонок. У нас есть звонок в студию. Добрый день, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. А, здравствуйте. А вот в КФУ выращивается искусственное оружие пересадки? Планируется ли Реально все, о чем говорил Равиль Фаридович, вот то, что сейчас показывали сюжеты, расскажет Альберт Анатольевич, это тот базис, на основе которого и можно будет... То, то что называется биоинженерией. То есть это как раз и есть тот момент. Сейчас невозможно говорить о выращивании целого органа, но заплаток и фрагментов это, пожалуйста, так сказать, этим они уже сейчас занимаются. Другое дело, как это, где востребовано будет в первую очередь. То есть об этом как раз идет разговор. Да, это... Альберт Анатольевич, ну как раз об этом мы с вами разговаривали, о том, что фантастика это сейчас не фантастика вообще. А, ну, у нас тоже. Так, проекты на разных стадиях проработки. Большинство из них находятся на стадии, когда мы работаем с культурами клеток или с животными. Но есть часть проектов, которые мы уже ведем в рамках республиканских программ, поддержанных Минздравом Республики Татарстан совместно с врачами из Республиканской клинической больницы. В первую очередь это доктора Богов, Максимов, Мазгутов. И там, скажем, мы на добровольцах проверяем. Не совсем исследуем. так. То, что вы доказали на животных, и что это работает, то в той ситуации, когда это, так сказать, можно, и там ничего не попадает, не помогает в рамках uh -huh. ограниченных таких клинических, через этических комитет все это дело прошло, они пытаются это все делать. Но это уже доказано на животных стопроцентная, так сказать, как бы эффективность. Да. Более того. У нас есть индустриальный партнер, с которым создано малоинновационное предприятие. И в рамках совместного, так скажем, стартап-компании тоже разрабатываются новые технологии в области генной терапии, в области клеточной терапии, которые будут в дальнейшем коммерциализироваться для различных скажем так, методов лечения, например, травм нервной, периферической нервной системы или переломов. Ну, насколько я знаю, о ткань, ткань, тканевой инженерии, тем более о генной инженерии, ведутся очень бурные разговоры. Собственно, насколько я знаю, это одна из самых таких популярных тем сейчас. Ну, генная инженерия или генмодифицированные всякие штуки? Да, это здесь нужно, в общем-то, да, разбираюсь. различать, потому что э, ГМО, о чем э, как раз в университете недавно была жаркая дискуссия, это все-таки... Э, область больше сельского хозяйства и потребления. А в нашем случае, например, используя стволовые клетки, мы стараемся стимулировать естественную способность организма к регенерации. То есть мы не вносим что-то искусственное, мы выделяем у пациента или у лабораторного животного его собственные стволовые клетки. Это клетки как такие, скажем, Блоки, как в лего, но они позволяют, они могут превращаться практически в любые клетки уже взрослого организма и, соответственно, восполнять те дефекты, которые образуются в результате травм или болезней. Ты проще и... объясни. То есть еще проще получается так. Вот вы же биологи, и это... вы думаете, что люди все знают. Помните, когда была селекция, когда тетраплоидные выводили всякие растения, они были гигантскими, так сказать, но это же искусственно, так ведь? Это можно считать как генетически модифицированным? Можно, потому что набор генов увеличен. Дальше. Когда сейчас вводят дополнительные гены, устойчивости, например, к чему? Все чего боятся? Устойчивости, например, к этим самым к вредителям или там, к раундапу какому-нибудь, чтобы все погибали, а он не погибал. К пестицидам. Да, к пестицидам. Все боятся. Это, это генетически модифи, модифицированное, но со специальными свойствами. Генотерапия, а геноинженерия, там получается очень много. Вы думаете, инсулин сейчас весь откуда берется? Раньше его получались поджелудочные железы свиней. Сейчас нет этого инсулина. Сейчас э, весь инсулин продуцирует эшерихи коли, в которую ввели ген инсулина. И она сидит вот себе в огромных количествах в чанах, э, в реакторах. И мы получаем таким образом инсулин. И поэтому, а генотерапия, это когда не работает какой-то ген. И наоборот, вместо этого вставляют рабочий ген, чтобы не болел человек. Поэтому тут очень много вещей, которые между собой связаны. А биоинженерия, то, вот, что и Альберт Анатольевич говорил, и Равиль Фаридович, это когда либо на уровне клеток ты инженерию проводишь, либо на уровне комплекса клеток, когда ты уже как заплатку какую-то сажаешь. Так ведь? Я предлагаю поговорить чуть попозже. Есть звонок еще один в студию. Добрый день, вы в эфире. Задавайте свой вопрос. Алла, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот то, чем вы занимаетесь, может как-то помочь в лечении сахарного диабета? Спасибо за вопрос. Безусловно, безусловно, потому что э, вот озвучу это в телевизоре. Э, Можно сказать, что это прям самый эксклюзивный. Ну новое. почти практически эксклюзив. Дело в том, что еще лет 5 или 6, если не больше назад, мы нашли то, что в поджелудочной железе есть альфа- и бета-клетки в островках Лангерганса. Бета-клетки вырабатывают инсулин, а альфа-клетки вырабатывают гормон-глюкагон, который, наоборот, сахар загоняет в клетки внутрь и накапливается он в виде гликогена. Так вот, бета-клетки, недостаток которых приводит к сахарному диабету первого типа то есть, если их мало, мало инсулина, соответственно, вот, они образуются из альфа-клеток. И, оказывается, сахарный диабет – это не всегда недостаток бета клетка недостаток инсулина. Потому что два гормона – и инсулин – они должны в балансе находиться. Соответственно, если инсулина даже норма, но глюкогона больше нормы, то получается, что уровень сахара в крови падает, потому что глюкогон загоняет его внутрь клеток. И вот, то есть, и вот сейчас, если научиться еще альфа-клетки эти превращаться в бета-клетки, над чем работаем, это один из вариантов сказать, как бы борьбы с сахарным диабетом. То есть, ну, это, это, это интересная проблема, и мы как раз этим занимаемся. И вчера, когда вот с чего началась вся передача, приезжал этот из Арабских Эмиратов фармацевт, они тоже там делают, и когда мы начали говорить на наших вещах он в первую очередь сказал я к вам пришлю моих и чтобы так сказать наши молекулы и вот то что вы делаете чтобы вместе мы все это дело прогнали поэтому да вот но сахарный диабет это и болезнь это и образ э -э, жизни да потому что так сказать вот их два ведь сахарного диабета есть еще сахарный диабет второго типа я студентам все время объясняю что такой сахарный диабет э -э можно да я поясню Сахар... Суть вот в чем заключается В нашем организме все клетки Кроме нервных клеток они дуры вот. То есть они э, Могут э, плавать В тазике с сахаром Но они его не будут кушать И будут умирать с голода Потому что должен подойти к ним инсулин И сказать Клеточка, вокруг тебя сахар Давай его поглощай Вот это функция инсулина Чтобы сахар проходил внутрь клеток Это если нет инсулина, то, соответственно, сахара много, но клетка не получила команду, чтобы его потреблять. А второй тип сахарного диабета, когда клетка нашего организма, все клетки, так сказать, они не просто дуры, они еще и глухие дуры. То есть, получается такая ситуация, что инсулин есть, он подходит к клеткам и говорит, ну-ка, кушайте сахар. А у них ушей нет рецепторов к инсулину. То есть, и получается, они этот сахар не едят. То есть, соответственно, второй тип – это когда нет рецепторов, и они не могут усваивать. Эффект всегда один. Уровень сахара в крови большой, поэтому он выводится с мочой, так сказать, и повышенная концентрация в крови сахара, так сказать, он просто не усваивается клетками. Вот, вот это и есть сахарный диабет. Насколько я знаю, то есть, так или иначе, ваши, ваши собственные разработки, они сейчас более чем актуальны, теперь. судя по тому, что поступают уже звонки, спрашивают. Так нет, а приходите, вместе будем работать. Поступайте, да будем вместе. Вот. А думаете, они, а, они сразу мечтали: вот сидят доктора наук тут, вот, что они будут делать такие открытия, пришли абитуриентами на биофак, начали учиться, учились, учились, так сказать, потом э, хорошо поступили в аспирантуру, съездили кто-то до аспирантуры, кто-то после аспирантуры набрались опыта еще за рубежом. И сейчас вот у них у обоих огромные лаборатории. Я на биофак не поступил, хотел, поступил в мед, но тоже потом, так сказать, связал без биомедицины свою жизнь. Вот. Ну, собственно, по поводу РКБ, возвращаясь к теме РКБ, мы до эфира успели пообщаться с главным врачом Республиканской клинической больницы номер два, узнать его видение, как он видит университетскую клинику. И предлагаю вам послушать и непосредственно Лично, на... все узнают. Да? И Какой вы видите клиническую больницу Казанского университета? Опыт объединения больницы и университета он будет вообще уникален для Российской Федерации. Уникален он тем, что, несмотря на то, что есть уже опыт образования университетских клиник, пожалуй, это впервые, когда действующие больницы с хорошим опытом работы войдут в состав образовательных учреждений и будут работать над э, задачами науки и в то же время выполнять существенный вклад в дело укрепления здоровья населения. Я думаю, что э, у нас будет крайне короткий путь от идеи создания какой-либо научной разработки до ее практического внедрения. Так называемая клиника трансляционной медицины, она как раз и подразумевает ту идею, которую мы сегодня хотели бы реализовать. Некоторые проекты, которые ведутся медиками, биологами, они уже сейчас действуют вот в РКБ-2. Опыт работы с научными работниками, безусловно, интересен не только нашим практическим врачам, но также и самим пациентам. Это выражается в сокращении... Стоимости, длительности лечения и все методики, которые сегодня внедряются не только институтом фундаментальной медицины, но также и институтами, другими институтами университета, сегодня несут реальные плоды в практику. Ваше мнение, какие непосредственно научные работы должны вестись, вот здесь, на базе Республиканской больницы? Сегодня с появлением такого тандема научных научного института и практической медицины мы сегодня получаем хороший инструмент для решения задач в области трудно, трудно диагностируемых, трудно излечивающихся, проблемных диагнозов. Там, где практическое здравоохранение не получает достаточно эффективного результата. Уже известно, какая техническая а, часть, а, мощность а, больницы будет использована непосредственно университетом и в научных целях? Надеюсь, что грань между практической медициной и научными сотрудниками будет стерта. Мы очень надеемся, что а, практические врачи будут вовлечены в научно-искаческую и образовательную деятельность. Иначе другого пути нет. Мы снова в студии. Это программа «КФУ Вчера, Сегодня, Завтра». И сегодня мы разговариваем <как> об институте фундаментальной медицины и биологии. Андрей Павлович, ну, какой должна стать площадка непосредственно от РКБ, -2? какой должна стать клиническая больница? Нет, ну, Альмир Рашидович, он правильно сказал? Смотрите, мы все вокруг крутимся. То есть, это не только медицина, не только на разработке в биологии, это и физики, это и химики, это, так сказать, и инженерный институт, какие то роботы, кровати новые, так сказать, все это внедряться должно. То есть, это раз, второе, это на самом деле площадка и для внедрения, то есть, трансляция вот этих вот. И для образования. То есть, чтобы студент тоже был задействован в этом процессе. Причем самое удивительное ведь другое. Мы говорим о трансляционной медицине. И говорим только о внедрении, в, в повышении здоровья, качества человека. А есть еще и важные другой трансляция в образование. Что Потому... это означает? Знаете, мне недавно попался, попалась статья, блок. Очень правильный. Мужчина работает врачом в Израиле. И вот он закончил педиатрический в Санкт-Петербурге, приехал. И говорит, я так надеялся, что сразу стану там педиатром. И ему бобах, и говорит, а ты не знаешь ничего. Он говорит, как не знаю, я же там отличником был. Вот, ему принесли огромную типу новых учебников. Он целый год все повторял. Вот, потому что, как он сказал, тот учебник ТУР, по которому он учился, он был написан, так сказать, в середине века. И все это устарело. Ну, то есть, вот, все, что новое внедряется в медицину, это точно должно еще и транслироваться в образовательный процесс. Нельзя изучать, вот вы понимаете, нельзя изучать так, как в 19 веке вот, лечили и обследовали. Это сейчас, потому что очень многие вещи просто не делаются, а то, что делается в больницах, не дается студенту. Соответственно, вот эта вот трансляция еще и в образовательный процесс, это... Она обязательно нужна, это как раз то, что мы делаем в рамках нашего института. У меня еще есть вопросы по РКБ-2, но для начала предлагаю послушать вопрос от телезрителей. Хорошо. Добрый день, вы в студии, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, у меня вопрос к Андрею Павловичу. За небольшой срок существования вашего института имеется ли достижение студентов, которыми бы вы гордились? И отдельно хотела бы сказать спасибо за... Объяснение, интересное объяснение двух типов сахарных диабета. Спасибо. Спасибо Пожалуйста. за вопрос. Ну, вы знаете, на самом деле гордость есть. То есть, давайте так. Я, во-первых, всегда гордился биологами. Я ими и сейчас горжусь. Вы знаете, мы поставили перед собой задачу, и мы сразу же и студентам объявили. У нас очень жесткие требования к студенту. Если у тебя есть академические задолженности, и ты их не ликвидировал в течение. Так сказать, короткого времени, ты отчисляешься. Соответственно, те, кто учится, те способны учиться. У нас есть ребята, которые сейчас учатся, так сказать, которые победили, уже будучи студентами, на Всероссийской Олимпиаде. Вот. У нас очень много симпатичных ребятишек и так сказать, просто уже круглых отличников. Поэтому э, я на самом деле понимаю, что хотя и сложно учиться, но эти ребята, из них получатся хорошие врачи. Вот. То есть я вообще, честно говоря, я горжусь теми студентами, которые э, успевают успевают делать все. И многие из них занимаются и наукой в лабораториях. А как же те, например, если такие, которые, может быть, эм, не так успешно учатся, сдают предметы, но при этом талантливые? Не понял. Ну, скажем... В чем талантливый? На балалайке играть, что ли? <смех> Не знаю, просто есть... Не, ну давайте разберемся, в чем талантливый. Если ты талантливый, так сказать, мозгами, то, соответственно, ты не можешь учиться плохо. А если у тебя талант, так сказать, танцевать или на балалайке, ну тогда ты не, не иди в медицину, то тогда и поступай, и учись по специальности. Нет, я имела в виду именно по медицинскому направлению, естественно, если есть талант. Ну тогда вы мне объясните. Врач... И любой ученый, так сказать, и врач, и ученый, в первую очередь, талант должен быть мозгами думать. Если у тебя этого таланта нет, и мозгов нет, так сказать, то какой талант-то? Ну, значит, они все у вас успешно смотрели. Все, да. Все отлично, <смех> закрыли <смех> тему. А, по поводу РКБ. А, я знаю, что вот, собственно, недавно а, просматривал, изучал инфраструктуру и Ишихида Хаяшизаки, один из руководителей исследовательского, исследовательского центра ЯКен. Собственно, какие проекты совместно собираетесь вестись с этим крупнейшим центром Японии? Значит, один из проектов он будет связан с фармакогеномикой. Что такое фармакогеномика? Опять простейший пример, чтобы стало всем понятно, как с сахарным диабетом. Значит, все лекарственные препараты, которые мы употребляем, не значит, что их можно употреблять. Что они полезны? Нет. Что они кому-то полезны, может быть, там 90% полезны, а 10% могут нанести вред. Более того... В Соединенных Штатах существует так называемый Food and Drug Administration, те, которые контролируют назначение, так сказать, там разрешение на применение лекарственных препаратов. Они уже составили список из 130 препаратов, при назначении которых необходимо обязательно проверить наличие или отсутствие определенных генов у пациента. Вот. Потому что, если только есть какой-то полиморфизм, ну, попроще скажу, мутация какого-то гена, вот, то тогда нельзя назначать препарат, вы навредите больному. Как по сахарному диабету? Аспирин. Хороший препарат, без рецепта продается в аптеке. Что может вызвать при определенных полиморфизмах? Во-первых, синдром Рея. Раз. Второе, аспирин в астму. Два. Два. И третье, вот тот, кто смотрит сейчас телевизор, вечером он тоже по телевизору все время смотрит, там сидит дедушка какой-то или дядечка, и вот он насчет корчится вот так вот, тут подбегает то ли внучку, то ли внучок, и говорит, вот дедушка тебе на таблеточку аспирин, вот такой, вот я теперь танцевать не мог, а сейчас я могу и танцевать и все, потому что я каждый день пью малые дозы аспирина. Так вот у некоторых взрослых людей Вместо того, чтобы препятствовать свертыванию крови, аспирин, наоборот, вызывает при определенных мутациях или полиморфизмах агрегацию тромбоцитов. То есть, не пил бы аспирин, все бы было, как, как не пил. А выпил, вместо того, чтобы, что, по, как по-народному говоря, разжижилась кровь, хотя наоборот, она сгустилась, и тромбы начали образовываться. Вот оно, что самое важное. Это есть трансляция фундаментальных знаний, в области геномики, в клинику. И это есть персональная или персонифицированная, персонализированная, как хотите, медицина. То, к чему мы стремимся. Это еще древние говорили, надо лечить не болезнь, а больного. Мы все разные. И одна и та же болячка у всех протекает по-разному. И одно и то же лекарственное средство на всех будет действовать по-разному. Если с Ишихидах и Шизаки мы как раз этим и занимаемся. Мне кажется, сейчас производители аспирина просто озлобились на вас. Но Байер не озлобится на меня, потому что Байер это знает. Так Вообще аспирин это... Э Фирменное название, только одна препарата, ацетилсалициловая кислоты производимая БР. Я могу сказать, что я сам пью аспирин. И он мне, так сказать, как бы помогает, это хороший препарат. Я могу рассказать про парцетамол и панадол, которые рекламировали, но почему-то про печень забывали. Показывать печень. И говорят, о, назначайте панадол, назначайте панадол. Но никто не говорил, что ацетаминофен, то есть, вот основной препарат, то, что называется парцетамол, просто убивает гепатоциты. Вот так. А вообще, скажите, пожалуйста, почему для вас интересно, собственно, работать с рекеном? Насколько для вас это важно? Ну, во-первых, рекен — это мощнейшая структура. А в Японии это такой, это, как это один из главных академических центров, типа как РАН, там у нас вот институты. Вот. Он полифункциональный, и с рекеном у нас идет взаимодействие. И у физиков оно началось с физиков, именно благодаря Дмитрию Альберту Таюрскому. Идет мощное взаимодействие с химиками, и сейчас вот получается биологи и медики. Вот. А... Рекен везде. Рекен везде, да, рекен везде. Ну, а потом, вы знаете, любое взаимодействие, вот так же, как у Равиль Фаридовича со своими партнерами, партнерами, у Альберта Анатольевича, там, по-видимому, строится еще все на личных а, контактах. А потому что, когда мы познакомились с и Шизаки, а, и потом, я могу сказать, что мы даже как-то подружились, и он говорил, что его очень сильно тянули в два таких продвинутых, не буду называть, а то говорите, как производитель аспирина на меня озлобится, так и эти два вуза. Они меня... уже говорили. Да. Так что вы не будете новичком в этом плане? А про кого говорили? Про московские, санкт-петербургские. Нет, в РГМУ и в Сколтех их тянули. Вот. И он отказался, он сказал, так сказать, это самое, что нет, я, говорит, вот в Казани, мне тут нравится, у меня тут ребята, говорит, хорошие. А вообще, что он говорит, почему... Наверняка от него тоже слышите отзывы, почему вы заинтересовали не только уже наверняка личные контакты, наверняка умы тоже. не ну вы понимаете, мы же... Вот есть э, симпатия, есть антипатия, да? Такая вот, вот... откуда я знаю? Вот вообще любовь — это, так сказать, как бы на уровне феромонов. Я и... Ну, мы, мы, мы с ним мужчины, так сказать, но то есть, тут совершенно другое, вот. Тут, тут по-видимому, ну, в самом общении мы разговаривали на одной волне, на одном языке, так сказать, и с одной амплитудой. И ему не надо было, может быть, или мне не надо было тоже объяснять э, что-то, потому что мы друг друга сразу очень быстро понимали. Я думаю, с этим, наверное, связано. Андрей Павлович, Альберт Анатольевич, Рауль Фаридович, спасибо большое за вам, вам за интереснейшую беседу. Я прям, я не знаю, я, наверное, просто выкинула аспирин из своей аптечки. Не, не надо, не зачем? Надо. Думаете, оставить? Нет, надо просто сходить сейчас и провериться на полиморфизм. Там определенные гены. Не надо ни в коем случае выкидывать, потому что это очень маленький процент. Но просто надо знать, что можно, что нельзя самому. Я не выкидываю аспирин, зачем выкидывать? Он мне не вредит. Спасибо за беседу, спасибо за то, что ответили на мои вопросы, на вопросы телезрителей. Я желаю вам, чтобы в новом учебном году у вас ну, было самое большое количество талантов. А она на кого рассчитана эта передача? На всю аудиторию или там на абитуриентов, еще кого-то? Я думаю, что нас смотрят как и обычные телезрители казанцы, так и абитуриенты. Вот если абитуриенты нас смотрят, я хочу сказать, вот смотрите, справа от меня сидят орлы, умы. Вот. И реально этого они достигли, когда мы еще не вошли в наш расцвет, вот этот трехгодичный, который сейчас есть. Поэтому, коллеги, вот хотите быть такими же, как они, приходите. Вот. Значит, вам желаю новых орлов. Отлично, спасибо. Орлят, из которых вы сделаете орлов. Орлов и грифов таких. Ух. Это была программа КФУ. вчера, сегодня, завтра. Мы сегодня говорили об Институте фундаментальной медицины и биологии. В студии работала Альбина Минибаева. До скорой встречи.